И так, он лес. Заморожка основана. Но вот попадаются такие грибочки неплохие. Ну, я тебя не знаю, не буду, вряд ли, вряд ли буду брать. А вот. Такой грибочек. Я, я какой-то поеденный. Ну, грибов реально много. Я вошел, Особенно сыроежек. Сыроежек вообще полно. У меня нет емкости под них. Подморожку есть? Под сыроежки нет. Такой. Маленький грибочек под маленькими сосенками. Так красиво я не взял вихтин для макросъемок. Такая красота. Видите, сколько цароежек. Просто вся поляна. И маленькие, и крупные. И там, и там. Блин, надо было... Может было чисто за идти. Ну, пособирать. В принципе. Вообще. Погода сегодня такая не жаркая, хорошая. Можно спокойно идти как бы сказать, не вставая, когда очень жарко, я встаю, в прошлый раз, ой, не помню, прошло видео, наверное, не выкладывал, если тут только на дзене, потому что я уже перехожу на дзен целиком, вот там я очень не просто жестко, но я ходил за собрал собрался за себе на ну, и... И то субботу я не ходил, потому что дожди шли. Как-то не захотелось под дождями мокнуть. Ай, как-то лень была. Сегодня уже не, не выдержал, надо идти. Дождь не дождь, уже как-то без разницы. она выйти в лес. Кто-то повесил. общем давно, около отхожу она все висит. На этом же месте. Да. О, грибов полно, но вот... Там вот я вижу, и тут этим подосиновики. Наберут только маленькие, у больших Эх, червивые лап, ножки. Не знаю, видно или нет, вот под той сосной очень много грибов стоит. Смотрю, подосиновики. Ну, не пойду я туда. Говорю, вот такое расстояние, тазу я включу. Вот я никогда не видел в конце июля столько много грибов. Пусть даже червил обычно в это обычного времени иду морожкой, Мне подается, ну как, на суп пацаном. Вот. А в этом году их реально очень много. Недаром говорят. Вон там просто их везде, везде. И в чем такое подосить сыроежки и подосиновики. Подберезок из своих любимых я не вижу. Или суп из именно из подберезов. Просто сеянно все грибами. Я не всегда включаю камеру. Бывает, прохожу такие порядки громадные. Вот это, чуть, чуть Я в двух лет одной и той же тропе. По этой тропе я хожу за ягодами. Потому что тут надо... По-другому начать. По-другой двумя тропами хожу. По одной я хожу за щавелем и за грибами. Потому что это не так далеко идти. И грибов там полно щавелем есть. А второй вот этой дороге я иду за ягодами потому что поблизости ягод не так много и народ собирает истреешка так вот, а там я нахожу хороший порядок у меня одни и те же места в основном набираю иду домой а за грибами что грибы собирать их быстро собирал сколько необходимо и пошел бывает за два часа вполне тогда же это плюс тем Переходом я иду по часа, собираю грибы и у меня полный короб по пакет набирается грибов, когда нет, ни я что не, не, не отвлекаюсь ни на фотографирование, ни на съемки. Кому интересна наша природа, подписывайтесь на Яндекс.Зен, на YouTube Это не очень, он сейчас не актуален. Я вам скоро что-то разблокировать, работать над ним так чтобы не потерялись кстати именно на яндекс дзене видно сколько подписчиков смотрит и так нормально именно подписчики основные аудитории как, как я только выкладываю что-нибудь подписчики просматривают О, грибы опять впереди грибы это маленькие вижу я сейчас бить возьмет Просто куча. Вот маленький. Там, там еще маленький. есть Вот это поляна. Понимаю, если это сезон грибной, не в июле, допустим, а в сентябре, в конце августа, я бы не удивился. Тут вот просто не везде. Сейчас, может, заедет Ну, у них ножки, как я уже говорил. Просто море грибов. Что удивительно, первый раз такое встречаю. Да, за свою долгую походную жизнь. Попалась небольшая полянка с морожкой. Я ее что-то не заснял. Не знаю, тут или нет. Но у меня не, не спелая. Я немножко собрал здесь. Спелый. Я пойду сейчас дальше. Что, что тут ловить-то? Собрал таких ведерка морожки, Много не спелой. Это я оставил на потом. Через то, что я иду по пути. Ну, как бы сказать... Обычно я накануне прохожу места, запоминаю, где морожка, где ее много, и иду уже сразу туда. А в этот раз я что говорил, не помню. в этот раз я сразу пошел. Точнее, сразу пошел просто. Где, помню, где была морожка по полянам. В одном болоте не было морожки. Пару других было, но не особо много и много незрелой. Следующие выходные приду и уже буду добирать зрелые. Ну, еще по пути соберу. Может, еще пол такого ведерка по дороге домой. Грибов очень много, но грибов особо не собирал, потому что на болотах. Ну и выбирал только маленькие такие, грибочки. Загреваем, пойду через две недели. Конкретно, чтобы набрать много грибов. Такая есть красота. Три разных гриба. за один, оказалось. Так не срослись. Три ножки. Такое бывает. Интересно. Три брата.